Цветочки-цветочки, какие красивые цветочки. Только зачем их снимать, даже если они, например, не зацвели, как это груша. Или если они уже отцветают, они красивые, как это абрикоса. Да еще и в фильме про пасеку. Ну ладно, вот вишня зацвела. Или у соседей там что-то желтенькое. Это нарцисы. Дело в том, что в различных регионах совершенно в разное время все это наступает. Понять, когда видишь видео об пчеловодстве, что же происходит, что и когда происходит, даже если знаешь регион и дату трудно И для того, чтобы понять время, я использую цветочные часы. А перед вами семья исправленная трутовка. Всем привет, я Александр Зубков, пчеловод-любитель. Сегодня 18 мая 2016 года.